Данное видео для плиточников значит кто так случилось что укладывает керамогранит <музыка> значит смотрите вот я сейчас фартук укладываю у меня крупноформат идет керамогранит 600 на 1200 вот у меня заусовка а, три угла 45. -х. я а, без специализированные инструменты у меня просто болгарка с алмазным диском черепашка на шуруповерте то есть а, нету никаких шлифов дополнительных смотрите ситуация следующая вы когда 45 шлифуете получается угол вот градус берете получается вот а наклеиваете скотч обязательно скотч вот вы фасочку сняли если у вас допустим это был не заводской дорез да, вот а плиткорезом мы отрезали вот как в моем случае у меня плитка получается 120 да я ее на мелкие долблю куски короче как мне надо вот шлифанул край у меня фаска снялась я потом пошел 45 угол шлифовать получается обязательно скотч наклеивайте почему потому что смотрите вот здесь какая ситуация скол вот здесь. Скол причем конкретный. Сейчас я вам покажу. Вот он. Скол, он довольно-таки большой. Вот, если скотч не наклеить, что дальше произойдет? Дальше я буду это шлифовать, обрезать, выбрасывать плитку. Я наклеил скотч. У меня скол произошел. Я беру космофен обычный, суперклей. Капельку сюда бахнул. Обратно кусочек вставил. Кусочек вставил, придавил его основательно. Подождал немного. Когда он схватится, вы никогда не узнаете, что у вас там какой-то был дефект на этом участке. Вот. Все. Если он схватился, убираете скотч. Убираете скотч. Излишки клея. просто убираете ножичком все как будто ничего и не было без скотча я бы этот участок начал бы заново вышлифовывать в общем было бы долго и муторно почему я говорю важно наклеить скотч потому что если вы будете шлифовать болгаркой да и диск цепанет немножко край у вас осколок отлетит и когда осколок отлетит вам туда вставить нечего будет вот в текущей ситуации осколок не отлетает он остается на скотче и удобство именно вклеивания обратно его в этот участок за счет чего за счет того что скотч его просто получается он когда сколол он на скотче остался, но он никуда не делся, он не, не потерял, так сказать, границ, в которых он стоял. Он четко в это же место, когда вы космофенчиком бахнули, он четко вкладывается обратно, то есть не надо ничего там придумывать, ровно-неровно будет, будет все четко. Это как рекомендация и я бы сказал даже обязательно к использованию.